Всем привет! Сегодня мы будем готовить что? Мороженое! И мороженое у нас будет без миксера, без сливок, без яиц и молока. Всего два ингредиента. Рецепт очень простой, все готовится просто и быстро. А вспомнить вкус детства нам поможет Сашуля. Да, Сашуля будет готовить у нас сегодня. Что Сашуля хотела сказать? Вот, колокольчик, да. Не забудьте поставить лайк, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. В миску добавляем 500 грамм жирной сметаны. Сметана должна быть минимум 20% жирности. У меня сметана 30% процентной жирности. Так, вот сметану мы добавили. Помощник у меня сегодня такой. И теперь добавляем примерно 250 грамм сгущенного молока. Молодец. Умница. Еще немножко. Ну вот, молодец. Правильно. Все-все-все, хватит. И теперь мы добавим ваниль. Где у нас ваниль? Вместо ванили можно добавить сок лимона и цедру лимона. Давай, добавляй ваниль. У нас здесь примерно одна столовая ложка ванили. Так, и что надо теперь сделать, Сашуля? Как ты? Два... Давай, перемешивай хорошо. И теперь все хорошо, тщательно перемешиваем. Никаких миксеров нам не понадобится. Всего два основных ингредиента. И по вкусу добавляем ваниль, цедру лимона, сок лимона. Нельзя пробовать пока. Давай, перемешивай хорошо. В итоге мы попробовали. Сашулька сказал, что недостаточно сладко. И мы решили добавить... Всю оставшуюся сгущенку. Вот так все мы добавим. Вот такая смесь должна у нас получиться. Смесь на начальном этапе получается жидкая. Это нормально. Теперь подготавливаем контейнеры, формочки. У нас будет несколько вот таких контейнеров. Переливаем все в контейнер. Давай, мама поможет немножко. Наливай вот сюда теперь. Давай с мамой. Закрываем Убираем в морозильную камеру на 1 час Мороженое у нас простояло В морозильнике целый час Вот мы его достали И сейчас Сашуля все хорошо перемешает После того, как мы его перемешали Опять его убираем в морозильную камеру И повторяем такую же процедуру Примерно 3-4 раза И последний раз Оставляем застыть мороженое Часа на 4 Мороженое у нас простояло в морозильнике всю ночь, хорошо застыло. Достаем его, оставляем его минут на 5-10, чтобы оно немножко согрелось и нам легче было его сервировать. Сервируем в бокалы, креманки, стаканы. И вот такая красота у нас получилась. Всего два ингредиента, получается очень-очень вкусно, обязательно приготовьте и попробуйте. А мы с Сашулей желаем всем приятного аппетита, всего вам доброго и до новых встреч! Пока-пока!